Сегодня я постараюсь ответить сразу на несколько вопросов Это какие же крутые бесплатные игры существуют для мобильных и планшетов с установленной операционной системой Android и iOS И во что же можно поиграть на мобильных и планшетах, друзья Ссылочки на все игры будут в описании Ну а мы начинаем! И сегодняшний топ 10 лучших бесплатных игр на Android и iOS открывает такая игра, как Golf DeFight. Эта игра дает нам представление того, как же все-таки выглядит реальный гольф в фэнтезийном воображаемом мире. Разработчики постарались реализовать как можно больший потенциал, который несет в себе основная концепция гольфа. Окружение в данной игре обладает собственным характером. Оно может быть добрым, шутливым, загадочным и строгим. В игре есть несколько совершенно отличающихся друг от друга локаций таких как льды природа пирамиды игру можно проходить совместно с другими игроками в кооперативе а также и в одиночном режиме для мультиплеерного режима также доступен субрежим арена Весь игра чуть меньше 100 мегабайт и полностью бесплатно для использования Еще одна игра в сегодняшнем топе лучших бесплатных игр – Prison Escape, или побег из тюрьмы. Порадует нас красивейшим и эффектным побегом из мест заключения. Нас ждет реальная тюремная жизнь, борьба за выживание в сложных условиях, режим скрытных действий позволит вам избежать ненужных проблем и поможет добыть ценную информацию. В сценах рукопашного боя нужно будет сражаться, чтобы пробиться к единственной намеченной цели – сбежать из тюрьмы. Из особенностей игры хочется отметить разнообразие окружения, а взлом хитроумных препятствий, Меняющийся сюжет и многое другое. Игра весит около 20 мегабайт, ссылочка на нее есть в описании. Следующая игра это Typoman Mobile, игра в жанре платформера головоломки, позволит нам взять на себя роль персонажа, состоящего из букв, пытающегося пробиться сквозь темный и враждебный мир. Несмотря на то, что наш персонаж достаточно мал, он одарен мощной способностью создавать слова, которые будут помогать ему при преодолении препятствий, возникающих на пути нашего приключения. Данная игра весит всего около 40 мегабайт и на данный момент полностью бесплатна. Если вам хочется почувствовать себя владельцем какого-то собственного бизнеса, где вы главный босс, то тогда вам подойдет такая игра, как бизнес кликер. Развивайте и улучшайте свой собственный бизнес, сотрудничайте и торгуйте с мировыми корпорациями, производите различные товары, стройте и улучшайте предприятия, изучайте технологии, открывайте и улучшайте отделы в офисе, добивайтесь результатов и воплощайте свои идеи и мечты в этом интересном мобильном симуляторе бизнесмена. Игра полностью бесплатна, весь на около 70 мегабайт и скачать вы ее можете перейдя по соответствующей ссылочке под данным видео. Ну а если вам привычнее и интереснее стать героем какой-то увлекательной истории, то спешу предоставить такую игру, как Iron Blade – Легенды Средневековья. По сути, это экшен-рпг, в котором нам предстоит исследовать богатый легендами игровой мир, действие в котором разворачивается в альтернативной фэнтезийной Европе с эпичными войнами, распрями и мрачными тайнами. Нашему персонажу предстоит сражаться с рыцарями-демонами, вампирами и прочей нечистью. Помимо сюжетного прохождения, нам будет доступна возможность соревноваться с другими игроками игра весит почти 50 мегабайт качайте качайтесь наслаждайтесь геймплеем друзья Ну а мы переходим к еще одному претенденту на звание лучшей бесплатной игры 2019 года для мобильных и планшетов. Это Psi Bay Gravity Moto Trails. Если коротко, то это симулятор мотоциклетной езды в самых экстремальных условиях. Нам на мотоцикле необходимо будет преодолевать различные по сложности трассы, напичканные препятствиями, скалами, холмами и прочим. Плюсом ко всему станет то, что периодически земля из-под наших колес куда-то будет уходить, и ситуация усложняться в разы, что делает геймплей необычным в отношении к тому, к чему мы уже привыкли в играх подобного жанра. Приятная, плавная, ненапряжная графика в сочетании с глубиной озвучки окружающего мира создадут неповторимую атмосферу, которая все сильнее затягивает нас в процесс прохождения. Весь игра чуть меньше 50 мегабайт, полностью бесплатна и не нетребовательна к параметрам вашего мобильного устройства. Работает на достаточно старых версиях мобильных операционных систем. Еще одна увлекательная игра в нашем сегодняшнем топе это лифти или симулятор лифтера. В этой игре нам предстоит на время доставлять пассажиров на нужные им этажи. И все бы хорошо, если бы наши пассажиры не взрывались по пути, если не получится доставить их вовремя. И если трое пассажиров бабахнет, то тогда игре конец. Так что нужно проявить быстроту реакции и внимательность, чтобы стать королем лифтят. В игре есть система прокачки с помощью монет, которые нам предстоит собирать. Различные усиления и предметы помогут нам на сложных уровнях. В игре собственность уровни уровней и каждый месяц появляются новые. Своим прогрессом можно поделиться с друзьями и побивать их рекорды. Игра весит чуть больше 100 мегабайт, с отличной графикой и увлекательным геймплеем. Ссылочка на нее есть в описании под данным видео. Ну а мы переходим к следующей игре The Bird Cage 2 или Птичья клетка 2. Данная игра расскажет нам историю о молодой волшебнице, которая только что окончила школу магии. Узнав об умелом волшебнике Альзаре, наша героиня отправляется в путешествие, чтобы найти его и обучиться более сложной магии. На ее пути будет множество препятствий, опасностей и откровений, которые в конечном итоге заставят нашу волшебницу сделать непростой выбор. Также в игре множество головоломок, множество заклинаний, которые наша героиня будет создавать с помощью волшебной палочки и многое другое. Весить данная игрулька чуть меньше 100 мегабайт и скачать ее можно перейдя по ссылочке в описании под нашим видео. Следующая интересная игра под названием ⁇ Как достать соседа ⁇ Для большинства пользователей покажется довольно знакомой, ведь еще лет десять назад в нее все играли на ПК, а теперь она доступна на мобильных и планшетах. Геймплей тут таков. А нам необходимо пробраться в дом к своему соседу и устроить множество крутых розыгрышей над ничего не подозревающим соседом, после которых у него будет очень сильно бомбить, а он после этого будет бегать, искать нас, и наша задача делать все так, чтобы не попасться ему на глаза. В игре 14 увлечений эпизодов, проходя которые нам будут начислять очки рейтинга и можно любой уровень проходить до тех пор, пока вы не наберете максимальное количество очков за каждый эпизод. Тут нас будет сопровождать классная мультяшная графика и отменное звуковое сопровождение. Качайте, играйте, наслаждайтесь, друзья! Последний в сегодняшнем нашем топе станет игра Inc. Эта стратегия полностью переведена на русский язык, в которой нам предстоит следующее. Взяв на себя роль управляющего, мы начинаем стабилизировать 5 проработанных регионов. С помощью финансирования необходимо будет укрепить органы местного правительства и назначить губернаторов с их уникальными способностями, которые помогут в решении конфликтных ситуаций, а возможно помогут и предотвратить мятеж. Игра не требует подключения к интернету, весь она чуть меньше мегабайт и на сегодняшний день является бесплатной